у нас огурцы? 540. Что, вообще что ли? Засуньте их себе в одно место. Не могу держать. У меня там уже помидоры по 620.